Ваудзэн говорит, у меня в голове дует ветер. Всем все ясно, только мне ничего не ясно. Все вокруг так разумны, и я здесь единственный глупец. Лао Цзинь говорит, что в жизни он не расчетлив. В жизни он живет. Живет как звери и птицы. Живет как деревья. Он живет просто. Не раздумывая, что такое жизнь и куда она ведет. Куда бы она ни вела, все хорошо. Хорошо, даже если она никуда не ведет. Отложите ум в сторону. Будет трудно, но у вас получится. Одна из критических проблем современного ума – отложить в сторону собственную ловкость. Вам нужно быть немного более дикими. Это принесет глубокую невинность. Это даст готовность нырнуть в глубокую любовь. Не обязательно, чтобы эта любовь была обращена кому-то в частности. Но она должна быть просто страстной любовью. Все равно к жизни или существованию, или к человеческому существу. Любовь может быть к живописи, к поэзии, к танцу, к музыке, к драме, к чему угодно. Но пусть она будет великой, страстной любовью которые становятся всей вашей жизнью и поглощают вас без остатка. Вы сливаетесь со своей любовью в одно целое. Она будет для вас трансформацией. Будет страшно, но не выбирайте страх. Те, кто выбирают страх, разрушают себя. Пусть будет страшно. Вопреки всем страхам, двигайтесь в любовь.